Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Наконец-то, наконец-то, друзья, у меня появилась, короче, эта игруха, вот. И мы, так сказать, разбавим немножечко а, прохождение вора исследов... исследованиями зоны, вот. А Чистое Небо это приквел, короче, предыстория к Теням Черного Бля. вот. Это действие игры будет происходить за... Я так понял, за несколько лет, что ли, до действий «Тени Чернобыля». Вот. «Тень Чернобыля» мы не так давно, кстати, прошли на канале. Вот. Кому интересно, есть прохождение на самом канале. Также я ссылочку на плейлист оставлю в описании. Вот. Заходите, смотрите, кто не видел. Там, в принципе, атмосферно, интересно и местами смешно. Вот. Саму чистое небо я в принципе не играл из трилогии, из этой всей, короче, я играл только в Тень Чернобыля, вот. И то не до конца, и вот до конца я прошел недавно в прохождении, да, для канала, вот. Чистое небо и Зов Припяти, по-моему, называется, я, я вообще не играл, как-то вот стороной обошел. Поэтому будем играть все равно на мастере, вот. Ощутим весь хардкор, всю атмосферу зоны, всю ее злобность так сказать вот ну и наливаем себе чай короче горячий сладкий вкусный берем печенье побольше и начинаем месяца и четыре дня плюс-минус семь часов. Интенсивность его составит три балла по шкале Бербана, чтоб две целых тринадцать сотых.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 это хорошо. не так мы очнулись очнулись а, в какой-то берлоге ну как как, как и в тенях ну, чернобыля же? с возвращением на этот цвет, сталкер как самочувствие э -э, голова разламывается в глазах круги плывет все елки Помнишь, что с тобой произошло так э -э помню что вел экспедицию ученых в сторону болот потом потом был выброс так потом mm. все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 Приходи в себя, мне нужно закончить работу. Ну вот так. А, многоточие. Окей. Мы очнулись, короче. А, ну давай. Мы очнулись, короче, с вами. А, как и в тенях Чернобыля в какой-то берлоге. В прошлый раз мы у кого, у Сидоровича, да, очнулись. А тут мы очнулись у Лебедева. Вот. У Лебедева. У Лебедева в а, чистом небе, так сказать, где-то у кого-то как-то. Вот. мы, Вот, Так, у меня есть фонарик Миру чистое небо Окей, тут у нас биос Это что за агрегат? Какой-то Как, знаешь, как у стоматолога Какая-то хрень Так, ладно, давайте-ка С вами так тапки Прохождение будет, короче Не спешное Ну, в принципе, как всегда Так, давайте посмотрим, что у нас вообще имеется Это у нас КПК ага, Пообщаться с барменом Спасибо бармена про базу чистого неба Так, окей Война группировок Нет ничего, статистика у нас тоже пока пустая Он ну, тут что-то, короче Враги, враги ну, Ладно, разберемся Так, и история сообщения Это по-видимому Короче, цель Там, Механик Важный, важный, важный Важный персонаж Окей, еще один важный персонаж Проводник, торговец это что чистое небо, понятно? Ренегаты, мутант, да, красные это враги, получается, окей. Okay. Карта, o... ну ладно, это мы будем разбираться позже. Что у нас вообще есть? У нас есть, прикинь, АКМ-74 Друг-2, окей, okay. автомат образца 1974 года под патрон 5 целых 45 на 39 миллиметров. Представляется, вы простое и надежное оружие, хотя дешевизна производства несколько отрицательно сказались на приемистости, приемистости и точность боя. В э, зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. Для снаряжения используются боеприпасы калибра. Понятно. Так, у нас есть, короче, калаш. Вот, а кожаная куртка, обычная одежда начинающего сталкера, не спасает относительно ни от пули, ни от аномалий, но удобно в ношении. Содержит встроенный контейнер для артефактов и 200 рубасов у нас есть. Играем мы за, за наемника шрама, короче. Окей, за наемников мы еще не играли. И 7 часов утра. Ладно, а, погнали. Прохождение, еще раз говорю, будет неспешное, будем ходить, исследовать, смотреть. Вот, э, в принципе, я так предполагаю Смотри, горелка э, В принципе, я так предполагаю Это что такое? Это тень через а, Тень монитора Окей э, В принципе, я предполагаю, в серии Некоторые будут без, знаешь, там Экшена будем ходить, разговаривать Смотреть, вот Поэтому Будем чисто наслаждаться атмосферой Будем чисто наслаждаться атмосферой Окей там вон народу целая куча Сидят у костра По-любому на гитарке там играют Они в доты, наверное, балаболят, как обычно, да? Военная такая сеточка Так Как не спуститься? Мне нужно к бармену Но перед этим давайте как-то Погоди, там чувак что-то сидит Че загрустнул-то? Че загрустнул-то? хе Мужики уже третий или четвертый Сутки почти без сна. Дай мне отдохнуть. Ага. Ага. Ага. Ага. ага. Вот и поговорили. Окей. Так, карта. Камин. Что у нас тут. Часы правильно идут? что у нас по времени. 7.17. Ни хрена у вас часы стоят. А, так, счетчик. Ага, и лебедев. Ух, ух ты, нихера себе! Какое оружие! не оружие то сережа так <смех> что здесь у нас компьютеры рад видеть вас молодой человек вижу вам уже значительно лучше а то так профессор каланча а, я переведал в зоне разных людей одни идут сюда за своей мечтой другие за чудесами зоны третий просто за хабаром почему чистое небо изучает люди зону? ошибаются полагая что понимают суть зоны Одни считают ее вселенским злом, другие – чудом, неспосланным человечеству. Для третьих – это банальный источник обогащения. Но все они ошибаются. Через призму человеческого восприятия зону понять невозможно. Более того, это область, куда людям вообще рано вторгаться. Поэтому действия как официальных властей, так и сталкеров по отношению к зоне ошибочны. И боюсь, их последствия могут быть... Собственно, они уже имеются. Причем с таким вектором и потенциалом развития, предсказать которое невозможно. А это очень опасно. Так что же такое зона? <связывая> <связывая> Если бы я знал ответ на этот вопрос, мы уже давно и тщательно изучаем зону в поисках ответа на него. Зона появилась в результате, скажем так, ошибочных действий человека. И мы уже не в силах вернуть все в исходное состояние. Зону невозможно уничтожить. А сама по себе она никуда не исчезнет. Мы, чистое небо, уверены в том, что есть только один возможный вариант. Сосуществование человека и зоны. Так почему так лихорадит зону? Что вы знаете как об этом? Как бы объяснить попроще? Смотрите. Смотрите. Любая сложная система в природе, в том числе и зона, при отсутствии внешних воздействий самопроизвольно стремится обрести равновесие. Так происходило и здесь. Зона сохраняла стабильность в течение нескольких последних лет. Ни одного серьезного отклонения от средних параметров не было. А что мы имеем в данный момент? Гигантской мощности выброс перекроил всю зону. Система перешла в нестабильное состояние. Это перекос. Если хотите сбой, зону лихорадит. Каждый новый выброс все больше накачивает ее энергией. Данные на моих приборах сменяются с сумасшедшей скоростью. Если эту ситуацию не переломить, все закончится катастрофой, даже более ужасной, чем в 1986 году. И самое главное, данный сбой в зоне возник не сам по себе. Говорю вам, это дело рук человека». Знать бы еще чьих именно. Это мы и пытаемся выяснить, кто и каким образом вызвал подобное нарушение внутреннего баланса зоны. Возможно, это даст нам шанс предотвратить катастрофу. Разве это в человеческих силах? Если к такой нестабильности привели действия человека, то именно человек может оказаться способен выправить ситуацию. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. А как именно? В чем суть этого боюсь что ответ на этот вопрос вне моих полномочий обратитесь к лебедеву ну, что ж пока. если это все то я пожалуй займусь своей работой давай тогда пока окей <coughs> что еще так схема бм ага так так, так, так, так. что мы здесь имеем у вас Ни черта так расписание смен ладно Давайте побегаем вот здесь по лагерю, посмотрим, что еще здесь можно посмотреть, что можно найти. Так, вижу чувака. Заблуждает. Ле, смотри, какая у, у него двухстволочка. Крутяк, крутяк, крутяк, да? Это покруче, чем, помните, был обрез такой, Сколько да, двухствольный? Ждать? Что ждать? Так, ладно, Витя Опер. Чего тебе? Минута назад благодать никого не видать, и тут здрасте. Ты притаскиваешься. Очень я, понимаешь, рад этому факту. Что нового в зоне? Да неспокойные вести что-то после выброса. Несколько дней после него затишье было, а теперь уже видно, что за ними буря идет. Группировки сейчас воевать начнут, причем по-серьезному. Нам тоже придется. Только если те из-за передела территории собачится, то нас совсем другое интересует. Что ты здесь делаешь? Я в чистое небо случайно попал. Вытащили меня парни из трясины в свое время. Привели на базу, послушал Лебедева. Думаю, вот толковый мужик. А знает о зоне такие вещи, которые вообще не каждый мозги осмыслить смог способны. И целью у неба правильные. Вот я в него и вступил. Теперь помогаю в меру своих скромных возможностях. Так, расскажи мне об этом месте. Болото а – заповедник для подозрительных личностей разного толка. Кого тут только нет. И тебе случайно одиночки, и те, кого за что-то погнали из группировки – а то вон иногда бандиты захаживают на гонек погреться. Ну и мы всех встречаем, привечаем. Кого хлебом солью, кого просто солью, а кого звенцом. Окей, что нового? А, не слехал ни о чем. И кучкой маемся туда пойти, там понаблюдать. Одна радость, что не зря все. Эй, ладно, что-то поторговать нужно? Ладно, поторговать ничего не надо потому что у меня 200 рубасов всего и это ладно там на гитаре бахают бахают на гитаре, окей, ну вот сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, Где, жареные лапки с норков в томатном соусе из рыбного щупается кровососа, я думал, на гитаре бахают, он на гитаре бахают, бахают на гитаре, давай что я все пропустил что ли, о, давай Там другие играют? Как ты играешь? Как это? Что за мистика? Давай, давай, бац. Смотри, они в масках все, как будто у них тоже коронавирус. Давай, Ацой, а Цоя, можешь Цоя, Цоя? Ерон, ты кусман колбасы достал. И красавчик, красавчик, ничего не скажешь. Красавчик. Мастер, Мастер своего Кончалил. дела. Пускай играет, что кончать. Так, и окей, и а, шашки. Угу. Ладно, давайте-ка. Так. А давайте-ка а сюда да, заглянем, что здесь. Че сидишь, густиш? Ага, благодать вся, херня, короче, понятно, все то же самое. Здорово. Видал бы ты свою рожу, бледный, краше в гроб ладу. Так, слушай меня, иди в бар, причем срочно. тебе поправят. Окей. Так есть что для меня? Извини, но тебе, конечно, выдать награду понятно так а, у этого чувака надо будет награду брать какую-то а? какую-то награду ладно погнали в бар все, все гонят меня в бар короче давайте посмотрим что там в баре нам скажут. и у нас собственно это основное задание сейчас. И леха мне вот эти вот стволочки а еще у них Крутях. кто что хочу чисто охотник чисто охотник такой. Так, мы чисто небо. Здорово! Как насчет выпить-закусить? Да, нормуль. Привет, давай, Найон. наливай. Вот ты, стала быть, какой. Ты пока в отточке лежал, легендой стал на базе. Уж и напридумывали я тебе всякого молодого. Ну, такому счастливцу стаканчик за счет заведения. Так что давай, излагай, а то я уж извелся весь от любопытства. Нормульно такой. Вот, вот всегда был таких барменов, знаешь, просто защит заведения на те просто. Да рассказать то почти нечего. Группа ученых вел по болотам, потом выбросом накрыло. Дальше ничего не помню. Начнутся уже здесь у вас. Так что это ты рассказываешь, что бей, и как. Бей, Раньше тут куда спокойнее. Тропки схожены, места нужные разведаны, подходы пристрелены. Конечно, болото это тебе и не курорт со смазливыми попенками но жизнь была ничего. А как Шандарах, выброс тот последний, самый серьезный. Так тут ну, вся спокойная жизнь и кончилась. Ребята на каждый выход идут. Богу и черт молятся, чтобы вернуться. Но народ у нас скримень. Не за хабар голову подставляют, а за дело свое. Так что а, держимся пока. И как тебе сюда занесло? как-то собирал. Одна за одной, одна за одной. Так и дошел до этого места. Шучу ее за Понимаешь, нашлось не нашлось мне место в том мире. Давила меня жизнь, давила, сюда и вы завезли. Сперва в зону, а потом я к чистому небу прибился. Тут люди нормальные, тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут, я им накапаю малость, пошучу с ними, когда прилично, когда не очень, их не отпустят. Видишь, как просто все. Кстати, кличут меня холод. Нормально так, знаешь, он заливает, да, такой, чисто, как романтик, как э, душевно, даже не романтик, как душевно, да, человек считаю, такую мелодию вообще просто. Так, а вот это место, ты хоть приблизительно скажи, Если где мы. Если приблизительно, то на нашей базе. Как видишь, скромный, потому как наполовину уже утопший кутер посреди романтических бескрайних болот. Какое именно их счастье, я уж и сам не скажу. Но это последнее, слышите, последнее место в зоне где можно встретить настоящих людей. не продажных, понимаешь? Таких, которые в спину не выстрелили. Я в птичке последней поделюсь. Во как! Сколько в зону хожу, никогда не слышал о чистом небе. Как у вас тут все устроено? А знаешь, почему не слышно? Потому что слишком многие хотели бы слышать их. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойно. Главное у нас лебеди. Глыбы они. На нем считай все и держатся. Потом Каланча наш. Профессор Каланчака. Головастый мужик, знает о зоне столько. Ну, знает, в общем. Еще есть новиков, техник. Это из консервной банки пулемет сделать может. И патронов к нему 20. Их сопчастей бы ему только побольше. Ну и Он хоть и торговец, но не торгаш, не жмоб. Он знает, как сталкер свою копейку добывает. И сталкер оценит. Закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, боец ответил есть. Так что давай, брат, раз уж Лебедев тебя ждет. Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Окей, спасибо, брат, короче, спасибо Какие тебе за... на нашем болоте? Спасибо тебе за стопочку. Так, что там Лебедев нас зовет, да? Так, Лебедев, Лебедев, а где у нас Лебедев? Там, где грустный чувак сидит после суток. Окей. А где он там сидит? Сидит он у нас, значит, вот здесь. Окей. Ну и рожа да? Ну и рожа Так, документики. Нет, нельзя почти... Террося ноутбук. У тебя... А вот такую вот хрень мы не видели, кстати, с вами, да? Это какие-то новые. Не дай бог нам встретить такую здесь на болотах. Так. Опа, здесь что? Опа-чуба, шмачки, башмачки. Это что, пистолет в кабу? О, посмотри, Нормуль. Так, ладно, что там, Лебедев? Лебедев, Лебедев. Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Итак, ты находишься на территории базы чистого неба. Не пытайся вспомнить, ты не мог слышать о нас, и это хорошо.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 Обязательно бы рассказал, но я ничего не помню. Понятно. Чем я могу тебе помочь? Уйди, хочу. Потрепать меня потрепало, но руки и ноги-то целы. Как вообще выбраться отсюда? Выбраться отсюда очень непросто. Болото — это лабиринт из камышей, кругом радиоактивные топи, в которых полно разных тварей и человеческого отребья. Даже не знаю, кто из них страшнее. Вывести тебя отсюда могут только проводники.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 Тогда быстро к торговцу. У него получишь минимальный комплект снаряжения и давай сразу к форпосту. Как выйдешь за территорию базы, прислушивайся к моим советам. Я понял, принял. Окей, понял, принял. Сослав, сейчас у тебя будет боец. Выдай ему все необходимое для задания. Принято. Наемник, поторопись. Все, все, все, погнал, погнал. Все, погнал, погнал. Окей. Так, а, Суслов, Суслов, Суслов. Это у нас а, тот чувак, который там награду, да, выдает, получается? Окей. Сейчас мы к нему наведаемся. С возвращением, друг. наконец Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий. Так, обрез. А, спасибо. Слушай, у вас тут что, постоянно такие напряги? Слушай, у меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. Угу, рванул. Вот молодец, так. Живой пришел. Рад тебя видеть. В смысле? Так, окей, А у нас есть, смотри, а, дробовик, блях, опять этот, ну, этот обрез короткий. Не бы ту двухстволочку, вообще было бы шикарно. Так, обрез охотничьего ружья с горизонтальным расположением стволов. Значительно компактнее и легче двухстволки, но эффективен только в ближнем бою. Один из самых распространенных видов оружия у новичков. Для снаряжения используются боеприпасы калибра 12 на 70. Так, аптечка. Ну понятно, да? Универсальный набор аптечек. Ага, ага, ага. Пекаль. А, наиболее распространённый в зоне пистолета. Наследие советской эпохи достаточно надежен и дешев. Но отличается невысокой емкостью магазина при недостаточной мощности и недовлетворительной кучности патрона. Основное оружие сталкера новичка. Для снаряжения используются боеприпасы калибра 9 на 18. И какой-то у нас детектор отклик. Детектор аномальной активности со встроенным счетчиком Гегера. При приближении к аномалиям издает предупреждающий сигнал. Кроме того, он может регистрировать присутствие артефактов и измерять расстояние для ближайшего из них. В закрытом состоянии регистрируется только излучение аномалии. Режим поиска артефакта отключается поднятием флешки антенны на лицевой панели прибора. Интересно, надо будет испробовать. Окей, так. Ага. Ну что там, что там, что там, куда нам? Так, отправиться э -э -э отправиться с проводником, короче, к форпосту. Так, проводник ты у нас, проводник нет? У нас проводник, я, э -э, проводник. Вот проводник, и проводник. Ой, да, да здесь даже собачки, что ли, есть? А, я наверное, все собаки всякие. Давай, давай, пошли. Да, готов. Хорошо, я завяжу тебе глаза на время дороги, сам понимаешь, дорога... На базу должна остаться тайна Да понял, понял, давай, давай, давай уж. Давай я уже хочу в зону выйти куда, Или куда там, в болото Ваше Так, а, у меня 30 патронов От автомата Давайте возьмем, наверное, ружьишко Да что ты у меня выпадает что из уха все Так, а, возьмем ружьишко Вот, что у нас там Дизайн, ага. в принципе, оружие не изменился Ножик уже... Так, хочу посмотреть на детектор Хорошо. Все, окей. О, о, о, опа, упачки, упачки, упачки. У этих штуках, я знаю есть всякое добро. Окей, отлично. Так. так и Даем, не погнал. Болт Помни об аномалиях. вначале бросаешь болт, а сам идешь только если впереди чисто. Так, аномалии. Хорошо, хорошо, аномалии. А, где боктяры? Леха, а где болт? А где болт? Так, отлично, болт. Возьму, наверное, эту штуку. <говорит> Леха. Тихо, тихо, тихо. Вот так тебя. Вот так тихо. <говорит> Кстати, в аномалиях иногда можно найти артефакты. Невооруженным глазом их не заметить, однако детекторы легко их обнаруживают. Если подойти достаточно близко направленным импульсом засветит артефакт После этого поднять добычу не составляет труда Однако учти, твой теперешний детектор очень слаб Он может только сообщить расстояние до артефакта Что там такое-то? В смысле? А почему мне? У меня кровотечение Что там? Погоди-ка Кровотечение что ли? Тихо а смысле а как Физычка. так ладно а мы взяли с вами ага, артефакт гравитационной природы обладающий свойством поглощить радиоактивные частицы тем самым уменьшая облученность организма широко распространяется в зоне минус 2 радиации хорошо медуза называется так вот это вот слот у нас а это не слоты что ли ладно а как применять выбросить. Ладно В дальнейшем, я думаю, нам объяснят Как применять, короче, артефакты Так, куда мне идти? Сюда Туда к вышке, что ли? Ну, судя по всему, да Так, давайте, короче, возьмем сразу ружье Фонарик выключу Да, отстреливается он, отстреливается. Держись, чувак, я иду. Держись, я иду. Давай на вышку, можно на. На. Тихо, тихо, тихо, тихо. На. Ты так, погоди. Пистолет. Ух, братишка, Только вовремя я... подоспел. У меня патронов на самом донце осталось. Давай так этих вот тварей, же. что ли, в два ствола отстреляем. Можете дать? <свеч> вот два ствола. Звучит как-то двоично. Так, окей. А, кого там, где там? Надо. Он бегает. Раз. И, э, два. <свеч> так, чувак, укрытие. Э-э-э, чувак. Стой, стой, стой, потеряли, потеряли здесь Ахтунг, тут потеряли Чувака Так, ладно, наверное, спускаться куда-то надо Укрытие Укрытие, укрытие, укрытие Че, не успел? Я так зад... А, так задумано Так, выяснить у Лебедева, что произошло. Окей, ладно, друзья, а, у меня видос, в принципе подходит, подошел к концу. Вот, а, давайте выяснять, что произошло у Лебедева, будем в следующей серии. Вот, а пока, а пока, а пока, я забыл слова, я забыл слова. Кому понравилось, ставь лайки, подписывайся на канал, группу вконтакте, подписывайся на инстаграме, комментируй, с вами был Валерий, всем пока.